если меня слышно, вообще как меня слышно, поставьте плюсики. Надеюсь, в чате звук пошел, изображение пошло. А кто у нас здесь в Zoom, кстати, вы готовьтесь, мы будем очень много сегодня вообще рассказывать и, и вообще общаться. Так что тоже готовьтесь к общению. Вот. А, так, на YouTube задержечка вижу, плюсик пошли. Сегодня мы с вами будем разговаривать об очень важной э, вещи. Сейчас я отключу сразу, а то со всех сторон буду здесь еще писать. Отлично. Все, плюсики пошли. Друзья мои, сегодня я вам хочу рассказать о нашем новом продукте, который мы подготовили с командой нашего сообщества Изи Бизи. Вот. Продукт потрясающий. Он будет такой, знаете, ну не то что тестовый. Не могу сказать это тестовый, потому что проводили его уже не один раз, он обкатанный, и, в принципе, много-много через него уже людей прошло. Наверняка вы слышали, что изначально идея нашего сообщества образовательная заключалась в том, что у нас будут именно факультеты. То есть потоковые курсы, куда человек записывается, да, как, например, в первый класс. И вот он будет поэтапно проходить, получать задания, переходить на следующие, следующие моменты. И, соответственно, человек, ну, люди, которые записались на курс, да, на поток, да, когда набор закрывается и когда уже начинаются занятия, то попасть уже другим людям, которые не успели, будет невозможно. Им придется ждать набора на следующий поток. Вот, соответственно, у нас с сентября будут все наши факультеты работать именно в потоковом варианте, то есть вы будете полноценно получать именно новые профессии, новые знания. Это будет, ну, не то, не то, что только тренинги, да, это именно будет вот как полноценное обучение. Вы заходите, записались, сначала теория, слушайте задания, переходите, ну, как, в следующий класс и так далее, и так далее, да, чтобы было полноценное обучение. И сейчас мы специально для вас подготовили а, такой интенсив. Он будет, ну, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Мастер-продаж. Почему именно мастер-продаж? Почему именно эту тему мы хотим затронуть? Потому что... Ну, давайте я расскажу свою позицию. Да? Получается, интервью придется мне брать самого у себя. Я вам могу так рассказать. Очень многие люди к продажам относятся не совсем правильно. То есть у нас, опять же, всегда такой, знаете, идет ассоциативный какой-то ряд, и мы думаем, что продавец – это тот человек, который хватает, я не знаю, за руки, кричит, купи у меня, купи у меня и так далее. На самом деле это не так. Хороший продавец – это прежде всего тот человек, который умеет слушать и слышать других людей. Ваша задача – рассказать и понять человека, с кем вы общаетесь. Это очень много, знаете, таких тонких психологических нюансов. Вот, соответственно, о многих этих нюансах на этом курсе я буду рассказывать. Значит, я хочу сразу сказать все, кто сейчас смотрит, как вы видели, мы проводили опрос, да, Google-форму, и там спрашивали, какой у вас, ну, скажем так, уровень новичок, имеете небольшой опыт в продажах или у вас есть опыт продаж. Я могу сразу сказать, что этот курс рассчитан на новичков и на тех, у которых, у кого небольшой опыт в продажах. То есть если вы действительно профессионал в продажах, ну, вам здесь будет немножечко скучно. То есть мы, возможно, подготовим для таких, ну, скажем так, опытных продавцов более детальный, более углубленный курс. Но пока этот курс будет именно для новичков и для тех, кто... Сейчас звук надо вообще выключить и для тех, кто хочет именно научиться, ну, скажем так, основам. Значит, как будет построен курс? Сейчас есть форма. Я в этой форме на данный момент 400 с чем-то желающих. Почти, как только мне приходит электронная почта, ну, где-то в радиусе 5-6 часов, я сразу отправляю приглашение. А в этом приглашении есть две ссылки. Первое это в Телеграм-канал. То есть я сразу хочу сказать, Телеграм-канал закрыт, и именно в нем будут публиковаться все ссылки, все трансляции и так далее. Поэтому если вы заполнили форму и не подписались на, на Телеграм-канал, то это нужно сделать. Я сейчас вот сюда прикреплю ссылочку, то есть мы учиться будем там. Там не, не, это не чат, то есть вы туда писать ничего не сможете, там будут именно сообщения от меня, ссылки на занятия и так далее. Весь курс будет построен следующим образом. И неделя. Первая неделя – это теория, то есть пять дней теории. Соответственно, я в эти пять дней на первую неделю расскажу, что нужно, ну, с чего начинаются любые продажи. Второй момент. Мы с вами определим вообще, что такое понятие «целевая аудитория». То есть кому продавать? Да, это очень важно, потому что многие люди вот спрашивают у них, что ты продаешь? Он говорит, ну вот я такой товар продаю. Ты спрашиваешь у него, а кому ты продаешь? Он говорит, да всем. Понимаете, это изначальная ошибка. То есть вы, когда у вас такая позиция продавать всем, это означает никому. То есть пока вы четко не научитесь формировать портрет своего клиента, так называемую целевую аудиторию выявлять, ваши продажи всегда будут хаотичны и не приносят результат. Второй момент – мы разберем с вами способы, как продавать, потому что есть тоже основные моменты, два способа. Первый – это онлайн, и второй – это офлайн. Причем и там, и там есть очень большая разница. То есть, например, продажи офлайн они отличаются от продаж онлайн. Мы разберем и тот вариант, и тот вариант. То есть про каждый, я вам объясню, в чем особенности, как их правильно делать и так далее, и так далее. Третий вариант – мы с вами разберем, что продавать, то есть продукт. Естественно, здесь я буду рассказывать именно о продуктах сообщества нашего, потому что очень многие люди не знают, что они продают. Многие, например, вот, ну, с чем я сталкиваюсь, да, например, была акция «Криптоноид», и все, и вот все начали его продавать. Мы с вами разберем, сколько вообще продуктов существует в сообществе. Прям пока я вам покажу. Дальше мы по каждому продукту, я покажу, на какую целевую аудиторию можно, его можно, скажем так, упаковать. Как упаковать правильно. То есть очень многие нюансы. И пятый день мы с вами будем разбирать именно основы продаж. То есть это, знаете, это такая базовая классика их пять пять основ продаж это знакомство выявление потребностей презентация отработка возражений закрытие сделки вот все эти нюансы мы с вами разберем это будет длительный соответственно ну, не то что длительный да но это будет очень такой подробно я расскажу тонкости какие есть как это все бывает и так далее и так далее все ошибки разберем которые на этих этапах возникают у людей значит смотрите как будет занятие у нас проходить в среднем у нас урок будет идти полтора часа, но у нас в эти полтора часа будет кофе-брейк. То есть 40 минут где-то, 40-45 минут я рассказываю одну тему, потом мы делаем 10-минутный перерыв, потому что ну, я не хочу вас нагружать, ну, информация должна легко усваиваться. И через 10 минут мы с вами снова встречаемся, и уже вторая часть у нас, второй блок тоже пойдет, Это по теории. Значит, как только у нас закончится неделя теории, мы переходим к двухнедельной практике. Как будет проходить практическое занятие? Мы будем с вами созваниваться в Zoom. Будем разбирать следующие недели. Значит, в первую практическую неделю я вам расскажу, как работать. Ну, скажем так, мы поделимся на маленькие команды. Где-то команда будет человек по 5, ну, около пяти человек, 5-6 человек, не больше. То есть у нас будет много-много команд. Естественно, ну, сами вы должны понять, что желающих много, уже 400 человек записалось. Я буду стараться, стараться по максимуму общаться с каждым. Но у меня к вам большая просьба. Не стесняйтесь быть, как бы это так правильно сказать-то, ну, не то что дерзкими. То есть если у вас есть вопрос, его нужно задать. Потому что люди, которые ничего то не понимают и не задают вопросы, они делают хуже только себе. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Мне нравится, когда люди вопросы отвечают. Потому что, когда на самом деле хороший спикер по вопросам понимает, как его целевая аудитория вообще усвоила материал. Если, вопросы, ну, если вопросов нет, это означает, что никто ничего не понял. Вот правда говорю. Если их не задают, это означает, что тоже, ну, как бы, не понимают, стесняются или еще что-то. Я призываю вас, чтобы вы почаще задавали вопросы. Это очень хорошо, это нужно и правильно. А, это первое. А, значит, что мы еще будем? Я вам расскажу, как пользоваться очень многими Google сервисами. Почему Google сервисами? Потому что они доступные, бесплатные и очень классные. А мы с вами научимся, будем создавать, а, как они называются, -то? совместные посты. То есть я вам расскажу основу копирайтинга, как оформлять посты, как делать картинки, какие существуют, опять же, бесплатные сервисы, чтобы красиво оформить пост. Я научу вас пользоваться ну, видео чуть позже, мы во второй неделе будем делать и так далее. Друзья мои, в чате, пожалуйста, вот пишут, где форма. Зайдите в официальный канал сообщества, EasyBizyOfficial, Easy и, соответственно, там прям есть ссылочка на эту форму. Вот, туда. И если вы еще не подписаны на телеграм-канал нашего сообщества, то там вы все это сможете найти. Вот, значит, следующий момент. У нас будет очень много игр. Игры, знаете, какие будут? Я вам просто расскажу. Ну, например, очень важно у продавца, да, один из навыков – это умение правильно задавать вопросы. Как правило, многие люди не умеют правильно задавать вопросы, потому что именно вопросами вы можете понять, что человек думает. Как он понял или не понял. И а, есть такая очень классная, хорошая игра, мы будем применять. Она прям покажет, что многие вообще вопросы не умеют задавать. Мы будем много с вами играть, а, соответственно, вот подобные вещи, игр будет тоже много. Соответственно, каждый раз на практике вы будете получать задания. Причем задания будут именно командные. То есть не, не вы не будете задание получать, чтобы каждый это сделал. Например, у вас будет а, задание следующее – создать совместный пост. Я вас научу работать совместно, да, именно всей командой. То есть вы будете делать прям а, один пост вместе, будете видеть редакцию каждого и так далее. Все, опять же, это покажу, расскажу, как это работает. И дальше у нас будут легкие соревнования, да. То есть соревнования, например, создать пост, потом я расскажу, как и какие способы существуют, распространение этого поста по социальным сетям. И, например, пост, который наберет больше всего лайков и репостов, ну, будет получать какой-то бонус и так далее. И таких вот заданий у нас будет много на разные темы. Во второй неделе, во второй неделе, значит, мы будем работать с видео. Я вас научу и покажу сервисы, которые позволяют создавать видеоролики, причем легко, очень непросто. Покажу вам сервисы, которые именно на компьютере позволяют легко, бесплатно создавать видеоролики и в телефоне, в мобильном телефоне, приложение есть очень хорошее, как это все делать и так далее. Вот. Соответственно, мы с вами подойдем на третьей неделе к вебинару, я вам расскажу основные особенности организации вебинара какие существуют вообще сервисы для проведения вебинара, как проводить вебинары через социальные сети, как их рекламировать. Потом мы с вами подойдем, опять же, творчески. Мы поделим, ну, в командах будет задание, как правильно организовать вебинар. Я расскажу, кто чем должен заниматься и так далее. Вот все эти моменты. И третьей недели мы с вами завершим, именно каждая команда проведет свой вебинар. Значит, на протяжении всех, вот, всех этих недель работы у вас будут задания, и, выполняя эти задания, да, вы ну, по сути дела, мы учимся продавать. Соответственно, мы… Сейчас, чтобы у меня чат нет, давайте я сначала расскажу, а потом буду на вопросы отвечать. Вот, соответственно, выполняя эти задания, выполняя продажи, вы будете зарабатывать деньги, самые настоящие хорошие деньги. То есть вместо пятерок вы будете получать доллары, а точнее биткоины в нашем случае. А, причем я вам могу больше сказать, я у, выбил очень хорошие условия. Мы будем не только продавать, например, ну скажем так, товары, там, тренинги нашего сообщества, но мы будем еще продавать мероприятия и туистические определенные, скажем так, позиции. То есть здесь тоже мы будем с вами работать, и за эту продажу вы тоже будете зарабатывать деньги. Значит, в ролике еще сказан а, о розыгр... розыгрыше, а подарки на 100 тысяч рублей, правильно? Интересно, вам узнать, что же это за подарок на 100 тысяч рублей будет, правильно? Значит, команды, которые будут выигрывать, команды, которые будут выигрывать, а, таких заданий соревновательных будет где-то три. У меня есть личный набор очень классных профессиональных тренингов. Я их в свое время покупал за очень большие деньги. Там получается больше 100 тысяч рублей, но 100 тысяч рублей для рекламы очень красиво звучит, и мы решили оставить 100 тысяч. Соответственно, победившим командам я подарю обалденные профессиональные тренинги, более углубленные по разным соцсетям и по маркетингу. То есть, поверьте, это реально, но будет именно команда только получать. Я прям буду скидывать ссылочку вот этим 5-6 людям, которые в команде победят. Вот, тренинги реально шикарные. Там, значит, есть по Инстаграму, по Ютубу таргетинговая реклама, как работать в соцсетях, как правильно настраивать рекламу в соцсетях. А, ну вот, да, в основном вот такая очень Там тренинги, один тренинг стоит 75 тысяч рублей, серьезно, такой хороший И есть еще поменьше чуть-чуть Вот я прям целую кучу победителям дам Там выходит, ну реально, бонус очень шикарный Я в свое время тоже их проходил, поверьте, они, они очень классные Вот, это вкратце Соответственно, сразу могу сказать еще следующий нюанс Значит, по статистике, по этой вот google форме, которую заполняли, вы видели наверняка вопросы, откуда вы узнали об этом тренинге. Соответственно, ну, понятное дело, что 98% ответило, что из сообщества, да, это из наших чатах и так далее, и так далее. Но там есть и такие ответы. Пригласили, там есть такие ответы, увидел в интернете. Значит, смотрите, я теперь расскажу всем участникам сообщества, как правильно пользоваться данным uh, видеотренингом, данным интенсивом. Uh, мы специально делаем данный интенсив абсолютно бесплатным и доступным каждому. То есть в нем могут принять участие люди, которые даже не зарегистрированы в нашем сообществе. Понимаете? Абсолютно любой человек может в нем участвовать. А теперь давайте представим. Вы приглашаете человека в обалденно классный, интенсив на три недели, где он получит хорошую информацию, где он научится применять сразу же на практике какие-то навыки, заработать свои первые деньги, продавая тот или иной, я не знаю, там тренинг определенный, мы научимся упаковывать отдельные, каждый индивидуальный тренинг, понимаете, искать на него целевую аудиторию и им предлагать, понимаете, это первое. И теперь просто представьте себе, например, вы на этот тренинг до 2 июля пригласили, я не знаю, там 10 человек, 10. Они вообще ничего не знают о сообществе. Вы у себя разместили в соцсетях эту информацию. И к вам записали, сказали, да, нам интересно, мы бы хотели. И через три недели уже эти люди, подготовленные, умеющие продавать, они интересуются, что же за сообщество такое. И, соответственно, вы поможете им зарегистрироваться. представляете как будет классно. То есть данный тренинг можно смело использовать как, ну, как сильный инструмент для вашего дальнейшего развития. Это очень хорошая вещь. Поэтому используйте максимально, вот прям максимально, скажем так, сделайте рекламу данного интенсиву. Мы сейчас вот прям вот сейчас идет работа, подготовим для вас такие ну, заставочки в соцсети, вот, есть уже видеоролики, наверняка вы видели видеоролики, я им тоже, я вам тоже скину, соответственно, их, можно эти видеоролики уже у себя разместить, можно взять ссылочку на эту Google-форму, разместить ее в своих соцсетях, и просто скопировать ссылочку, написать самостоятельный текст, скинуть, понимаете, и пригласить своих людей уже. То есть используйте этот тренинг по максимуму. Мы специально его сделали открытым, доступным. Ну и еще очень важная часть. Мы, опять же, хотим вам показать, как с сентября у нас будет выглядеть, в принципе, наше дальнейшее обучение. То есть это будет именно потоковое образование. Не, скажем, У нас будут и тренинги отдельные, безусловно, и факультативное образование. То есть когда человек приходит, когда идет запись на поток на факультет до определенного дня, после этого дня уже нельзя записаться будет на поток, нужно будет ждать, пока начнется набор на следующий. То есть они будут вот как в школе циклично идти. То есть вот сейчас у нас, например, да, вот на интенсив мастер-продаж можно до 2 июля подать заявку, и, соответственно, 2 июля у нас уже начнется обучение. Максимум допускается присутствие людей, что они могут 3 прийти. После 3 июля попасть на интенсив мастер-продаж будет невозможно. Я сразу вам говорю, не обижайтесь. Опять же, чтобы не было обид или еще каких-то нюансов, я объясню, почему мы так делаем, чтобы вы понимали, почему такое решение мы приняли. Смотрите, значит, пять дней я буду рассказывать теорию. Да, то есть очень важный вопрос мы там будем разбирать. И теперь представьте себе, если человек, скажем так, пропустил 4 дня теории, смысл ему идти на практику, он будет не понимать. Зачем? Это ну, вот то же самое, как представьте себе, студент не ходил, не ходил на лекции, и потом хочет сразу прийти и сдать все на пятерке, не получится. Почему оставляют на второй год? Чтобы он мог собрать и набрать тех знаний, которые ему не хватило, чтобы нормально сдать, чтобы понимать. То же самое делаем и вы, и мы. То есть не потому, что мы плохие, а потому что мы хотим, чтобы вы именно получили знание и новую профессию. Она именно так получается. Значит, смотрите, хочу еще объяснить очень важный нюанс. Многие... Многие сегодня люди, которые идут именно, ну, скажем так, работать в интернет, можно и так сказать, или заниматься какой-то предпринимательской деятельностью в интернете, вы должны понять один очень важный нюанс. Вы все начинаете новый путь, вот абсолютно новый путь, да. И, естественно, вам нужно вот напасть, запастись таким, знаете, терпением. Что значит терпением? Вам нужно очень много практиковаться и понять, как это работает. Когда у вас будет больше практики, когда у вас будет больше, скажем так, знаний, да, вот ручками попробуйте, один раз не получилось, второй, тогда только вы получите новую профессию. То есть не гонитесь за быстрым и мгновенным результатом. Все должно идти поэтапно. Вот смотрите, значит, кто не получил на почту приглашение, я вам могу сразу сказать, у меня писем 20 не отправилось. Потому что а, вы написали, многие написали почту с ошибками. Объясню. Например, а, -тата собака gmail.ru. Ни ком, ру. А у кого-то вообще пробелов нет, у кого-то букв недописанных. Мне все неотправленные письма приходят. Но на сегодняшний день у меня 17 писем не отправлено. Я не буду каждому пересылать или еще что-то. Ключевой момент дела не в письме. А дело именно в том, чтобы вы подписались на закрытый канал именно мастер-продаж, потому что все ссылки на уроки будут там. Второй нюанс. Ну, не второй нюанс, я уже за, за, забыл, когда. Значит, вот здесь спрашивают, запись будет или нет. Да, записи будут. Но я вам скажу честно, я против записей. Вот против, против, против. Объясню, почему. Я прекрасно понимаю, что многие люди работают. У кого-то нет времени или еще что-то. Запись у нас будет, ну, например, там 24 часа она будет храниться. Но вот как вам попробовать это объяснить? Вы сейчас хотите получить новую специаль... специальность. Вы хотите освоить новую профессию. Уважайте себя. Выберите из 24 часов в сутки 2 часа на себя. Вот чтобы в эти 2 часа вас никто не дергал, никто не трогал. Спланируйте этот день так, чтобы два часа времени было лично ваше, учитесь новому. Старайтесь не пропускать, не потому что такие классные, а потому что, вот смотрите, допустим, ладно, теорию можно посмотреть в записи. Хорошо. Но практика, практика будет вот почти индивидуальной. То есть мы берем тему и мы ее раскрываем. У кого-то возникает вопрос, я это рассказываю на примерах. В записи это можно посмотреть, но согласитесь, вживую участвовать интереснее. Вы же пришли учиться, правильно? Соответственно, если есть возможность, вот прямо изначально на три недели июля вечер освободите для себя любимых, чтобы два часа в день вас никто не дергал, никто не, вот, не теребил и так далее. Это получение вашей новой профессии. А следующий нюанс. Когда начнется непосредственно у нас мастер-продаж, вы записались, а у нас будут таблички, соответственно, по именам мы распишем, по командам и так далее. Я буду следить очень жестко, смотрите, зачем. Если я узнаю, что кто-то будет на этот мастер-класс приглашать людей через 5-6 через дней после его начала, я выгоню и тех, кого вы пригласили, и вас в том числе. Вы должны это понимать. Опять же, я это делаю не потому, что я злой и такой коварный. Потому что вы тем самым и людям не даете шанс разобраться. Потому что они пропустили все. Многие люди работают как? Увидел ссылку и давай туда всех э, отправлять. Вот я вам могу так сказать. На сегодняшний день в телеграм-канале записали 149 человек. А форму запис... заполнил 480. У меня вопрос. В Google форме четко прописано. прям когда вы все записаете, далее, и там прям есть ссылка на телеграм-канал. И только после этой ссылки есть еще одно видео, объяснительное. И только потом вы отправляете эту форму на заявку. Вы это не читали? Или что происходит? То есть будьте внимательными, не надо раскидывать всем, абы лишь бы кто пришел. Это неправильно даже с точки зрения продаж. Вы не делаете сопровождение правильного. И у вас в итоге информация искаженная, и у людей информация не то, что искаженная, она изначально неправильная. Поэтому мы будем к этому относиться очень требовательно и, соответственно, очень ну, серьезно. Опять же, почему? Потому что это главное правило продаж. Все должно быть четко. Человек должен понимать правильную информацию, и он должен ну, понимать, откуда это. Видите, кто-то не видел, кто-то еще что-то делал. Будьте внимательны, потому что дублировать ничего не будем. Вот правда. Сейчас наберется. Кто не успеет, придется ждать следующего потока. Следующий поток, возможно, будет после а, лагеря в августе. То есть после 10 числа. То есть сейчас мы 2 июля начинаем, Три а, недели июля. А, и следующий поток начнется где-то в августе. Числа, с, наверное, 15. -го. Будет второй поток мастер-продаж. Вот, в канале уже 182 человека, видите, прекрасно. Вот, соответственно, эти 182 человека, с ними мы начнем обучение. Остальных мы ждать не будем. Хорошо, это я рассказал, это рассказал, это рассказал. Вот, вот смотрите, еще тоже очень хороший пример, видите, опоздание. Опять же, смотрите, я это говорил, и сейчас задают вопрос, курсы платные. Повторю, мне несложно повторить, это, опять же, показывает, что информация должна четко поступать. Нет, это абсолютно бесплатный курс, абсолютно для любых людей. Кто участвует в сообществе изи кто не участвует. Вы можете ссылку, видео, вот эти мастер-продаж везде в соцсетях раскидать, оставить свои контакты пригласить человека на этот бесплатный трехнедельный мастер-класс, и после того, как он три недели с нами в одной кашу поварится, вы его еще можете потом в сообщество зарегистрировать. То есть используйте этот интенсив, опять же, в своих целях. Так, хорошо, теперь давайте приступим к вопросам. В России нет проблем? Нет, в России нет проблем с Телеграмом. Вот он работает прекрасно, все замечательно. Вот я прям... Угу. А, так, зайти в тот анал, у меня блокирует браузер ссылку на канал в Телеграм. Ну что ж, значит, надо еще что-то сделать. 189 человек зашли, попробуйте еще разочек. Еще вопросы? Давайте. Вот, может быть, здесь кто у нас в зуме? здесь тоже 28 человек, задавайте вопросом, подключайтесь, что непонятно, что еще хотели бы узнать и так далее. Приветствую всех, Сергей. Можно вопрос? Да, конечно. Да, классный марафон, буду участвовать, мой ну, первый. <д where you're at> <laughs> Круто. А Вопрос, как формируются команды? А, смотри, ну, мы все взрослые люди, я так могу сказать, команда будет формироваться самостоятельно. Вот Кто-то уже придет с командой, кто-то, может быть, вот пообщаемся, да и ну, кто, например, ты напишешь, блин, набираю себе команду, вот моя фотография, пожалуйста, давайте вместе со мной команду начнем. То есть я не буду формировать команду, но ну, это как бы ну, несерьезно, мы здесь все взрослые и так далее. Я просто объясню, почему в команде. На самом деле я этот интенсив проводил много времени подряд, у нас было порядка семи, наверное, потоков, и они у нас тогда месяц шли. Не знаю, возможно, я подумаю, может быть, этот интенсив мы тоже сделаем месячным. Значит, что работает в команде? Когда человек работает один, это, ну, скажем так… Ну, его очень много факторов, которые будут его отвлекать. Когда вы работаете в команде, причем я вас научу работать именно совместно, то есть вы каждый у себя дома, работаете, в скайпе связались, будете работать синхронно, делать одно и то же задание, Google прекрасно для всего это работает. И когда эти маленькие команды соревнуются друг с другом, это придает еще больше эффект. То есть... Мы с вами будем, например, ну, например работу по соцсетям, создание постов, создание опросов, сбор подписчиков, обработка подписчиков, как создать блок, как вести блок. Я это все вам расскажу и покажу. И вот представьте себе, например, вы будете придумывать темы разные, вы будете придумывать создавать фотографии. Я научу вас ну, не фотошопом работать, не фотошопе работать, но есть очень куча разных интересных программ, которые заменяют фотошоп. И вот вы все это совместно будете делать. Это очень интересно и продуктивно. Мы будем распределять с вами задачи. Опять же, я покажу сервисы, которые помогают определить каждого человека, кто что должен выполнять с напоминаниями и так далее. То есть много чего будет. И именно команда это позволяет. Во-первых, вы в команде, ну, скажем так, сдруживаетесь очень сильно. То есть вам придется где-то две недели почти каждый день что-то делать совместно и так далее. А потом будет распределение в команде ролей: кто-то этим занимается, кто-то этим и так далее. Вот, поэтому подойдите к этому серьезно. Советую уже, возможно, формировать свои команды. Если будут люди, у которых нет команд, конечно, мы их будем, ну, скажем так, друг друг другом сдруживать и будете работать совместно. Вот, вот как-то так. Андрей ответил? На я вопрос? понял. Да, да, да, вполне, я все понял. Да. Все, все хорошо, хорошо, хорошо, спасибо большое. Отлично. Да. И еще есть вопросы? Сергей, подскажите, пожалуйста, в какое время будет начало? Начало я, конечно, хотел бы, чтобы это всегда было в одно и то же время, вечером, где-то в районе 6-7, ну, где-то вот в 7 часов, самое идеальное время. Но есть один день, который ну, я просто не могу, да и вы тоже не можете. Это понедельник, потому что у нас понедельник и крипта без иллюзий, и изи бизи Поэтому, скорее всего, у нас в понедельник это будет раньше, а во все, остальные во, все остальные, во все остальные дни это будет в одно и то же время. Сейчас мы в расписании это все воткнем. И, скорее всего, в 19.00. Uh -huh. Но это будет Чтобы только быть... понедельник, неделе, без выходных. Выходные будут. То есть мы работаем с понедельника по пятницу, два дня выходных. То есть uh -huh. первый, второй, третий, четвертый, пятый день – выходные. Спасибо. Угу, хорошо. Э, Люля, а, он... да. можно вопрос? Да, да, да, давайте. Конечно, э, нужно вопрос. Поч... Угу, спасибо. Относительно электронной почты, я подписалась на телеграм-канал и отправила где-то днем почту, как бы нормальную почту. Я проверила, все нормально записала. Почта еще не пришла. То есть насколько это критично? Да, не насколько. Вы в телеграм-канале есть уже. Ну, я туда подписалась, да. Я... Сейчас мы сюда... В Телеграме есть... Я в почте просто отправляю именно приглашение в Телеграм-канал. Все. Понятно. Окей. Все. То есть если вот. Телеграм-канал, да, то Да-да-да. Если днем, например, вы сегодня отправили, я просто еще вот вторую партию не отправлялся. Я утром отправил, вот сейчас ближе к вечеру, наверное, вторую партию отправлю. М -м, а, честно, так. Спасибо. Да не за что. Так. Как совмещать это с Лигой? А что, а что как это будет мешать? Разве? Не знаю, как ответить. Как легко. Есть Лига, есть мастер-продаж. Лига утром, ну и в течение дня мы вечером. Вот. А, дальше. А, поскольку человек в команде будет а, не больше, ну, до 10, причем очень-очень до 10, 7 – это потолок. Объясню, почему. Когда команда большая формируется, то есть чем больше команда, тем больше людей не участвуют. Наверняка замечали такой момент, когда, например, команда из 20 человек, 3-4 что-то делают, остальные просто, просто сидят. Видели такие вещи? Вот я хочу, чтобы у нас была маленькая команда, но там участвовал абсолютно каждый человек. То есть мы прям будем распределять, кто чем занимается. Один, например, готовит материал, третий работает, например, там творческий, четвертый, пятый, а, например, собирают, я не знаю, там подписчиков, а, ищут, как это делать, шестой там еще что-то делает. То есть у каждого должна быть своя задача, и каждый должен ее выполнять. Это очень важно. А... Можно еще вопрос? Конечно. Вы в самом начале сказали, что это подходит людям, то есть вы обратили внимание именно на тех, кто, допустим, либо никогда не продавал, либо продавал частично. То есть есть небольшой опыт. Да. А как относительно опыта у людей в социальных сетях? То есть насколько э, этот курс подходит людям, которые еще не открыли социальные сети, которые еще никогда сами не открывали YouTube-каналы и так далее. То есть этим людям можно сюда записаться? Конечно, Или... конечно, конечно, конечно. То есть это будет, что называется, просто вот от А, да? то есть самого нуля самого нуля. Мы прям, опять же, почему именно совместный момент? Вы будете, вот смотрите, допустим, берем новичка, одного новичка. Если ему просто посмотреть тренинг, где профессионал будет говорить, вот сделаем вот это, вот это, вот это, наверняка видели такие тренинги. У них это все на автомате. Они даже не могут понять, что у человека может быть сложность, например, с регистрацией где-то. А вы... Когда первый раз сталкиваетесь с каким-то интерфейсом, для вас это как самолет. И вы смотрите тренинг, что-то где-то пропустили, какую-то он кнопочку нажал, что-то он не так, и все, и вы потеряли мысль. И приходится отматывать еще что-то. Когда собираются пять новичков, они начинают друг другу помогать. А давай вот здесь. Не, вот так, вот смотри. Вот...» То есть у каждого разный взгляд, каждый запоминает разные моменты, и вместе получается создавать очень продуктивно. Но когда вы один раз вместе что-то создали, в дальнейшем вы уже самостоятельно легко это можете повторить, потому что вы в команде сработались. Вот. Поэтому, да, по соцсетям это. Ну, тут как сказать, мы будем по соцсетям, э, и не только по соцсетям. Да, там и до YouTube, и до видео, и до, до всего дойдем. Так, тут у нас несколько чатов. А ну-ка, что здесь пишется? Во, спасибо, что... Да, во-первых, смотрите, кто э, Телеграм-канал э, пропустил, заходите на... Э, Слав, ты сейчас, да, у нас администратор... Не этот, не этот, я тебе сейчас другой скину. Э, вот, вот этот вот Телеграм-канал нужно скидывать. Ну, хотя подписывайтесь и на наш официальный обязательно. А, так. Вот этот, Слав, отправь в чат, пожалуйста. Я что-то не под своим uh, этом, логином зашел, не смогу. Хорошо. Так, прекрасно, замечательно. Ага. -а -а -а. Еще вопросы есть? Да, Сергей, да, здесь, добрый сегодня. день. У меня добрый вопрос. Добрый день. Хочу а, спросить. я немножко пропустил. А, и тут все, все, что нужно сделать, это нужно заполнить Google форму, чтобы успеть, а, я так правильно понимаю... Ну, вопрос я понял, вот, пропали, интернет очень плохой. А, значит, смотрите, давайте еще раз повторю. Опять, вот, теперь... на поток, я должен просто заполнить форму, правильно? Ну, да, подписаться, потому что мы все основные ссылки будем присылать именно через Телеграм. Вот теперь смотрите, это как раз вот этот вопрос еще разочек подтверждает, почему... А, я против записи. И почему я против того, что люди, вот когда захотят, тогда приходят? Понимаете, человек может опоздать. Опять же, почему я хочу, чтобы это было всегда в одно и то же время? Чтобы люди не пропускали информацию. Вот самое важное. Еще, кстати, один нюанс. Если, придя на курс, да, начав интенсив, вы пропустите 4 или 5 занятий, вы с курса будете удалены. То есть это тоже важно. Опять же, удалены не потому, что мы плохие, а потому что вы, ну, 5 занятий – это очень много, и вам дальше смысла просто нет. Вам нужно просто будет дождаться следующего потока и пройти заново, чтобы получить эти знания. Потому что, смотрите, я хочу сразу объяснить. Не надо сюда идти, потому что тут что-то происходит. Вот правда. Если вы хотите просто в какой-то движухе поучаствовать, знаете, как эта все ссылка в новый чат появляется, и все туда ломанулись. -р -р -р, что, -то, что то ерунду какую-то погидали и все. Давайте так. Пускай лучше здесь. Ко мне сейчас придет 100 человек вместо 400. 100. Но те, которые захотят, вот которые не будут пропускать, которые поймут, что они хотят получить новую профессию, которые будут каждый день присутствовать, все выполнять, делать и так далее. Потому что лучше создать 100 профессионалов, чем рассказать тысячи, которые вот заходят, уходят, потом опять приходят, что-то пропустил, тут в записи посмотрел, это несерьезно. То есть еще раз, вот призываю вас, давайте так, это для того, чтобы вы получили новую специальность. Подойдите к этому серьезно. Если у вас нет времени, если вы уезжаете, если вы изначально знаете, что у вас не получится с понедельника по пятницу два часа в день уделять на свое развитие, не надо сюда идти. Вот правда говорю, не надо. Лучше придите в августе, придите в сентябре. У нас эти потоковые курсы будут с сентября постоянно. Но Пожалуйста, вот подойдите к этому серьезно. Потому что... Потому что... Надеюсь, ответил. Хорошо. А, а можно по понедельникам позже, после лайфа? Нет, позже, это, это получается в 9 мы будем начинать. И до 11. Э, да, 2 июня начнется. Просто смотрите, я почему хочу начинать в 7, ну, как бы пораньше. Объясню, почему. Потому что у нас со многими людьми очень большая разница по времени. То есть мы как бы проводим все по московскому времени, но у нас есть люди, которые, например, живут на Урале, которые живут на Дальнем Востоке, и у нас с ними разница плюс 4. Если мы в понедельник начнем в 9 вечера, то получается, ну, у них уже это будет далеко за полночь. Вот, это очень важно. Понимаете? А, как бы нужно других уважать тоже. Но вопрос хороший, я, кстати, об этом что-то не подумал, потому что, да, в понедельник, возможно, мы, может быть, в 9 вечера и начнем. Опять же, мы это сделаем, про, ну, голосование, Вот, я в этот чат форму просто закину, когда начать в понедельник. Вот, если голосов наберется больше там «да», чем «нет», вот, мы два времени укажем, и вы, соответственно, проголосуете за 6 часов или, например, за 9 часов. Но в 6 часов точно не получится, потому что, скорее всего, даже будет в 5. 5 или в 9. Вот нужно будет нам определиться. Это только в понедельник. Во все остальные дни будет одно и то же время, постоянное и меняться оно не будет. А, а понедельник перенести на субботу. Не-не-не, да. мы переносить точно ничего не будем. А если, ну, не получается по понедельникам раньше, ну, никак, именно только один день. Да ничего страшного. Разберемся. Давайте так, разберемся. Ей, позвольте. Да уже скинули. Скинули. Да, давайте вопрос. Сергей, Сергей Транин, правильно ли я понял, что, пройдя форму регистрацию, я оказался на телеграм-канале, и это означает, что я принят на этот танцит. Да, да, да, да, да, да. Все, все. -то То есть, я просто объясню. Этот телеграм-канал туда добавить только мы можем. Потом ссылка закроется. Все, кто там будет, соответственно, все. И дальше я просто в этот телеграм-канал буду э, всю информацию. У меня очень много по этому курсу собранных таких, знаете, текстовых файлов. То есть я с разных с разных источников собирал информацию и в определенные документы их формировал. Например, у нас будет с вами... Ну, такое занятие по копирайтингу. Как писать тексты, как писать цепляющие тексты. Вот, я расскажу, я, ну, не профессиональный копирайтер, но, скажем так, основные моменты мы с вами разберем. А потом я в этот Телеграм скину ссылочку, да, именно вот с разных источников я все собирал, чтобы вы почитали вообще что, как нужно, какие основные моменты при работе с текстом вообще существуют. Потому что кто знает, может быть, что что Говорю, спасибо большое, отлично. Ага. Все, потому что, смотрите, объясню, какой момент. Кто знает, вы поймите один нюанс. Мы затронем разные темы, разные темы, копирайтинг, видео, работа с соцсетями, работа с вебинарами и так далее. Это не означает, что вы будете, например, профессионалами везде. Но кто знает, возможно, кто-то из здесь сейчас присутствующих через какое-то время поймет, что копирайтинг – это вот то, что у него получается легко, и просто не хватало определенных знаний. И, может быть, здесь сидит какой то великий копирайтер, который будет свои тексты продавать за очень большие деньги. И это будет только замечательно и здорово. Так, хорошо. А, Сергей, Слав, пожалуйста, на YouTube. На Да-да-да. Да-да-да, задавай. А, Сергей, да, вопрос такой, угу. смотри. А, к, а, меня Максим зовут, город Пермь. А, каждый день у нас будет будут проходить вебинары. Вопрос вот в чем, то есть я так понимаю, каждый день будут даваться какие-то домашние задания, да, командам? Или они будут даваться домашние задания один раз в неделю? Смотри, в первую неделю, в первую я неделю домашних, да-да-да, слышу, я тебя слышу. В первую неделю домашних заданий не будет, там будет теория. Домашние задания будут во вторую, в третью неделю, там их будет много. Это не означает, что они будут каждый день то есть там, например, может быть одно домашнее задание, и вы, и вы команды будете выполнять его целую неделю. Вот так вот. Ответил на вопрос? Да, Сергей, ответил. Спасибо большое. Угу, хорошо. Друзья мои, давайте еще минут пять, поотвечаю с удовольствием на ваши вопросы, если вопросов нет, ну тогда, тогда будем прощаться. А, Сергей, еще такой вопрос, а только ты, да, получается, будешь вести мастер-продаж? Этот, этот курс буду вести только я. Угу, все, понял. Ты еще кого-то хотел видеть? М могу еще кого-нибудь потянуть. Сергей, вопрос. Вот я так и не да. могу зайти на Телеграм-канал. Не вчера у меня двое регистрировались, не смогли. И сегодня вот уже пятый раз пока сижу. То есть то, что в форме, не заходит, Я уже весь компьютер перебрала. Из телефона тоже не получится. Я не могу. Я, я не знаю, правда, что вам сказать. Вот, правда, не знаю. Мы еще, смотрите, в Телеграм мы сейчас всех соберем. Еще мы сделаем отдельную вкладочку ВКонтакте. То есть у нас там будет в, контакте, в официальном ВКонтакте сообщества, вот, там у нас будет ссылочка, такая мини-группа, как бы в группе, подгруппа. Под группа, вот, и мы туда всех соберем. Но Опять же, ссылочку я тогда ну, еще разочек продублирую. Хорошо, Или знаете что, возможно, если у вас телеграм не устанавливает, вот действительно писали, установите. Установлено и вы... у меня. Я тогда правда не устанавливаю. И вчера, и сегодня я а. туда попасть не могу. С ним бывает иногда... О. Бывает, хорошо. хорошо. Смотрю на канал ВКонтакте. Спасибо. Так. А, вопросы еще по курсу есть у вас какие-то? Или все понятно? А, что еще будет? Копирайтинг, видеоконтент, что еще? Сергей, а, можно вопрос? Да. Вопрос такой, вот и я поняла, что пятерки, команды, да, все замечательно, но а если, например, подводит один из участников, в таком случае вылетают все? Нет, нет. А что, а, переп... что значит подводит? Ну, я так поняла, будут, например, задания, там, составить пост, еще что-то. И один из людей, из команды, например, начинает что-то там. Ну, не знаю, у кого-то интернет не работает, у кого-то еще что-то. В общем, причин может быть масса, да? Это не важно. И... Коман команда работает и работает. Вы просто, ну, так. просто его, его задание на других распределите. И скажете другу, ну, либо работает, либо не работает. Вы же сами будете формировать. Ключевой момент, вы поймите, соревновательная часть данного тренинга, она рассчитана для того, чтобы было интересно соревноваться. То есть это чисто момент игры. Задача в командах, вот ваша будет, для чего эти команды? Чтобы, например, одно задание, вот, которое даю, и вы, например, ну, никогда не работали с чем-то. То есть никогда не создавали там видеоролик или какой-то рекламный ролик, который, вот, знаете, в соцсети размещаются Я вас научу такие гифки делать. Вот. Это тоже очень классно. Вы никогда это не делали. Одному разбираться, ну да, можно потыркать. Но когда вы начинаете, например, 3-4-5 человек работать, во-первых, а, вы сразу мгновенно учитесь, у вас совместные идеи, и это просто интересно. Вот и все. Когда вы создадите все вместе один раз, каждый потом самостоятельно сможет это сделать. Если кто-то не принимает участие, это его проблема, Он не научится. Даже не обращайте на этих людей внимания, и ничего им не надо говорить. Может, он все не может, а через, дам, два дня к маму он подключится и супер много идей нагенерирует. Вот. То есть, как бы, не переживайте здесь такой момент. Иногда три человека могут вытянуть и обогнать там, ну, других, у кого полноценно все. Ответил на вопрос, да? Да, да, все понятно, спасибо большое. Я просто за Кто... то, чтобы не, не вылетел, например... Ну, и команда какая-то, где достаточно хорошие, активные люди, а пару людей перестанут работать. И тогда, как бы, чтобы не получалось... А, смотрите, обидно. Вот, а, как... Да, да, да. Мы какой-то... Еще раз момент. Во-первых, мы будем периодически чистить. То есть, если, например, человек не приходит, потому что вот я, сейчас, я вам честно могу сказать, как будет, сейчас зарегистрируются все. Просто потому, что тут что-то будет происходить. А через неделю отвалится процентов в 60. И это здорово. Вот я вам могу честно сказать, это здорово. То есть мы почистим все, кто не активен, И это прекрасно. Мы останемся с теми, кто будет работать. Но это будет продуктивно, это будет интересно и полезно. Смысл держать массу, которая что-то не делает. Вот. Я никогда не понимал, зачем это нужно. Лучше 10 человек, но которые работает, чем а, Сергей, тогда в связи с этим вопрос можно? Да, да, да, Конечно. Ага. Сергей, да? Вопрос, да. вопрос тогда в связи с этим. А, смотри, то есть ты говоришь, процентов 60 отвалится, да? А, есть такая вероятность, что, допустим, команда сложилась из 5-6 человек, но, допустим, там 4 mm -hmm. человека из команды выпало. То есть, возможно ли будет переформирование команды, допустим... Конечно, а... конечно. У тебя 5 человек и другая команда 5 mm -hmm. человек. От этой 3 отвалился, от этой 2 отвалился. Хоп, новая команда. То есть, это... Принцип, принцип очень простой, да, команды создаются, чтобы удобнее было работать, чтобы вы интереснее, продуктивнее усваивали материал. Это не то, что мы сейчас будем в кровь биться, кто первое место. Первое место знаете, кто займет? Хотите? Отвечу на вопрос. Может быть, сами скажете. Кто займет первое место? Мы. Кто Самые активные. На... Кто продаст на большее количество, кто заработает бабла больше? Правильно, мы приходим сюда научиться зарабатывать деньги. Выиграет тот, кто научится это делать. Логично, логично. А в командах это просто потому, что усваивать, ну, это психология, это педагогика. В команде с соревновательными моментами информация любая усваивается быстрее, поэтому и делаем. А победит, да каждый для себя победит. Кто-то научится пост делать, это уже его будет маленькая победа. Кто-то научится продавать через вебинары, это его маленькая победа. Кто-то научится тексты писать, это его маленькая победа. Кто-то станет профессионалом в отработке возражений, любых, это его маленькая победа. Понимаете? То есть каждый сюда должен прийти для, чего, для своего какого-то, ну, для своей вещи. А в команде вы просто будете генерировать идеи, вместе что-то делать, обсуждать, придумывать, как это лучше. Вы должны почувствовать вкус работы. Вас эта работа должна, скажем так, воодушевлять. Вам должно это нравиться быть. Потому что это действительно очень творческая работа. И когда вы поймете, что, скажем так, подход продаж, вообще продажи несут в себе творчество, когда ты должен придумать 100 идей, чтобы сработала одна, но это одна идея, я не знаю, изменит вообще все направление. Это очень классно. Сергей, команду будем формировать в конце первой недели по окончанию учебы. В какие-то сроки же надо будет это все? Да, я думаю, да, в течение недели мы сформируем. Таблички, опять же, я подготовлю. То есть как будет выглядеть. Я опять же дам табличку, она будет общая. Соответственно, каждый напишет туда своими фамилии. И потом рядышком будет графа «Команда» по пять человек. Чик-чик-чик, команда один, чик-чик-чик, команда два. Мы уже будем сформированные видеть. И кто-то, кто останется, потом опять же ссылочки друг другу по соцсетям дадите, познакомитесь, сформируйте свою команду. Работать команды будут по скайпу. То есть вы собираетесь пятером-шестером, все вместе выходите и задание выполняете. Сергей, еще вопрос? Да. А, смотри, ты говоришь, а победит тот, кто заработает больше бабла. А как это будет измеряться и какие показатели будут? То есть как-то они будут вывешиваться, что это такое? Это внутрянка нашего сообщества, это если прослушаю, человек не со прослушаю, стороны... Прослушаю. То... Не, продолжай дальше. не продолжай дальше, ты все прослушал. Еще раз я тебе говорю, победитель, вот как такового победителя с кубком тут не будет. У нас же, ну, в конце концов, мы сегодня, еще... вот, зачем ты пришел на мастер-продаж? Вот скажи мне, пожалуйста. Ну? Зачем ты идешь на этот тренинг? Я на этот год, и мастер-продаж – это один из пунктов, который мне поможет добиться этих целей. Так вот, я говорю сейчас про 100 тысяч рублей, про вебинары, которые будут вручаться в конце Нашего... Это, нет, это здесь не, во-первых, не в конце. Я это говорил, что это будет не в конце. А я В течение трех, трех, трех недель у вас будет три задания. Ну, три соревновательных. Команды, которые в этих заданиях победят. Я этим командам, эти тренинги вручу. Я понял. Да, то есть здесь все очень просто. Так. Сергей, можно вопрос тоже? Нужно, давайте. Я читаю сейчас еще этого. Вот смотрите, у mm -hmm. меня... Я вот поняла, что здесь будет, значит, обучение продажи в соцсетях, но у меня я никогда не пользовалась не соцсетями. Только, не только то есть в соцсетях. Не в, в соцсетях. В принципе. Просто но... один, один из способов продаж – соцсети. Ага, все, поняла. Но здесь не, не будет обязательным фактором, что нужно будет в своих соцсетях ролики вот эти размещать и посты. Вообще, смотрите, как мы сделаем. У нас будут рабочие группы. Вот, мы сделаем рабочие группы. Мы, ну, скажем так, этот технический вопрос мы решим, но с своими соцсетями работать придется. Просто если тут какие-то сложности, вы можете размещать, не размещать, это дело ваше. Во-первых, Во я вам расскажу, как соцсети должны выглядеть. То есть мы будем uh -huh. оформлять, чтобы они, ну, скажем так, продажи в лоб уже не работают. Uh -huh. То есть сегодняшний день мир продаж изменился. Я вам могу больше сказать, это вот, эта информация, ну там год полтора. Возможно, уже сейчас появились какие-то новые фишки, потому что это очень быстро меняется. Но а, продажи в лоб перестали работать. То есть сейчас идет самая хорошая, скажем так, варианты продаж – это контент маркетингом То есть когда вы именно собираете подписчиков. А если на ваших соцсетях присутствуют открыто призыв и логотипы какой-то компании, знаете, ваши соцсети настроены неправильно. То есть если в ваших соцсетях есть название компании, сообщества, какого-либо проекта, куда вы говорите все сюда, ваши соцсети не работают. Ну все, потому круто. Что... То есть меня именно этот вопрос обеспокоил, потому что я тоже считаю, что если соцсеть настраивать для продаж, то есть ее надо сначала с другого надо раскручивать начать, а не то, что раз... Не, не писал, не писал в соцсети, бах, ролик изи-бизи, например. Не, не, не, нет, нет, нет, нет, угу. ну, нет, я же ну, не все. могу так поступить на все. Ну все, здорово тогда, круто, то есть это реально, реально интересно. Да, мы не будем делать спам-помойку, вот я вам честно могу сказать, потому что кто так работает, он недалекий человек. Он не понимает принципа, как сегодня что-то работает. И, в принципе, не думает, не заботится о людях, которые приходят ли вообще к нему на страничку. Это тоже очень важный вопрос. Здорово. Сереж, я на самом деле в таком восторге вот от, от этой идеи, от того, что можно сюда реально новых людей, те, которые просто хотят обучиться продажам и бесплатно, и познакомиться с сообществом. Это, это будет вообще просто нереально круто. Так это этого и делается. То есть я еще раз говорю: угу. если сейчас вот меня услышат, скажем так, умные люди, которые вот такие понимают, они этот интенсив могут так для себя сильно использовать, что вообще. И команда, и их доход может вырасти в разы. Вот в угу. разы. Вы любого При... человека сюда можете погрузить на три недели. И через три недели у него единственное, куда пойдет он к вам, потому что он захочет еще больше разобраться. И самое главное, что из традиционного бизнеса люди, которые пугаются, у которых неправильное представление о сетевом маркетинге, то есть они начнут как раз не с, не с того, чего они боятся, а с традиционного совершенно бизнеса. Обучаться... Вот смотрите, я вам могу так сказать, изначально, вот когда я этот курс записывал, да, мы сюда приглашали только предпринимателей, потому что я в нем расскажу следующие нюансы, допустим, есть ну, ИПшник какой-то, то есть я не беру там средний бизнес, это маленький бизнес, кафе какое-то у кого-то там, замечали ли вы такой нюанс, что некоторые, многие кафе учеты на бумажке пишут? В магазинах на тетрадке записывают, правильно? Угу. Ну, Когда этому человеку, управляющему вообще этот бизнес, ты просто рассказываешь, что существуют бесплатные сервисы, которые твой бизнес просто упростят, которые помогут, вот есть такое понятие CRM-системы. Они стоят дорого, ну скажем так, надо подписываться ежемесячно что-то платить и так далее. У Google есть бесплатные потрясающие сервисы, которые можно использовать бесплатно. Как собирать подписчиков, как организовать. Вот у него есть, например, его клиентская база. Клиентская база. Как наладить контакт с уже существующими клиентами, чтобы они повторно, например, купили какие-то аксессуары, если у тебя магазин. Или когда, чтобы, как сделать так, чтобы им было интересно узнать, какой новый продукт у тебя появился. Обо всем об этом мы будем рассказывать. Понимаете? Поэтому здесь для всех людей может быть интересно. Еще можно вопрос? Конечно. В общем, вопрос такой, смотри, участников порядка 400 человек. Каждый из нас узнает ну, 5 от силы 10-15 человек. А, каким образом, вот, допустим, если я, допустим, прихожу без своей команды, каким образом, допустим, я смогу узнать о том, кто у меня в команде будет, если мы это да, будем определять, да? вот как это будет формироваться, если я не знаю… Как вы, всех... опять, как, вы в команде, как вы команду здесь в интенсиве сформируете? И вопрос просто, не да, да, То да. есть как мы здесь будем команду сформировать? Но ты сейчас пришел, ты один… Сергей, ты правильно, ты вопрос понял. Как с вами? Как с вами? Я? Нет, сейчас не один. Есть 2-3 ну, человека, вот я... которые в интенсивном. 2-3 человека. Соответственно, у кого-то кто-то придет и скажет, ага. что у меня только двое. Плюс еще три. Ага. пригласить. Ну да. То есть вы поймите, сейчас у нас просто непосредственно будет... Интенсив, вот этот интенсив, он для того, чтобы вы научились. То есть я отвечу на вопрос, который у многих. Как что-то делать? Потому что у всех есть этот вопрос. Многие, опять же, вы проходите очень много тренингов, вам рассказывают зачем. да, То есть цель, мотивация и так далее. Но согласитесь, что если вы хотите, например, научиться танцевать танго, Мало иметь только мотивацию. Нужно узнать ответ на вопрос, как танцевать танго. Только на одной мотивации ты не научишься что-то делать. Нужно еще отвечать на вопросы, как это должно работать. Это важно. Вот этот интенсив, он рассчитан именно на то, я вам расскажу, как работают некоторые вещи. Как потом их применить. Ваши деятельности связаны, например, там, с продажами, с, с командой, со строительством команды и так далее. Потому что с сентября или, может быть, даже в августе я подобный интенсив хочу провести именно по менеджменту, то есть по управлению, потому что с этим вообще передал все. Сергей, можно вопрос? А если больше 5-6. Да, конечно. Да, извините, я чуть-чуть попозже входил. Когда начинает курсы, в сколько часов? Потому что у меня вообще… -то... 2 июля, 2 июля начало. Угу. Вот в понедельник у нас, скорее всего, он будет после 9, ну в 9, потому что там изи, крипта без иллюзий, изи без А вот со вторника и до пятницу это будет всегда в 19 номер. То есть okay. понедельник, просто там еще 20. много эфиров, вот они будут попозже или пораньше. А вот все остальные дни в одно и то же время, четкое начало в 00.00. Это московское время, да? Да, по московскому времени. Значит, 21 в понедельник и 19 каждый другой день. Да, да, совершенно с верно. С понедельника до пятницы? Да, с понедельника по пятницу. Каждый понедельник недели... будет... Каждый понедельник будет 21 часов? <свят> вот смотрите, я сейчас ä, сделаю форму да, и выложу ее вот в Телеграм наш. И там вы проголосуете, когда начать, в 9 или в 5. Вот кто больше голосов наберет, в то время мы и начнем. Потому что ну, э, 2 часа должно быть времени. Соответственно, мы начинаем либо в 5, чтобы в 7, ä, у нас будет крипта без иллюзий, либо в 9. И до конца, потому что в 9 заканчивается изи Спасибо большое. Очень приятно. Пожалуйста. Можно вопрос? Конечно. Возможно, он покажется глупым, но я все равно его задам. Давайте, не бывает глупых вопросов. Окей, спасибо. Смотрите, на самом деле, ну, тот, кто серьезно работает в изи-бизи, ведет достаточно такой живой образ жизни то есть очень такой много всего да то есть многие люди работают где-то на предприятиях на каких-то работах мы uh -huh. делаем встречи по бизнесу конкретно easy-бизи комьюнити то есть у нас uh -huh. и презентации и работа с командами и uh -huh. как бы все вот это вместе насколько я сейчас уже услышал этот курс очень серьезный и действительно он требует серьезного отношения и соответственно достаточно серьезного времени я понимаю, что первую неделю, пять первых дней – это будет теория. То есть теория понятна. Но по идее, когда будет практика, практика должна, то, что я уже вижу, она займет достаточно большое количество часов. И если это будет mm. каждый день, будем ли… То есть как вы видите уже из своего опыта? Вы считаете, что мы вообще будем это все успевать? Mm, так, вопрос хороший, прекрасный. И прежде чем, опять же, на него ответить, я вам задал такой, знаете, встречный вопрос – а вам это надо? Да, мне это очень надо, конечно, конечно. Тут каждый человек сам для себя решает. Потому что если вы работаете с командой, если у вас уже есть люди, если вы проводите встречи, смысл вам куда-то тратить свое время? Этот курс, я и в начале этого говорил, он рассчитан на, новичок, на новичков, кто не умеет, понимаете? То есть здесь просто нужно определиться. Я честно вам могу сказать, вот, если движуха, все идет, работа с командой, и там ваше постоянное участие, я бы не пошел на этот курс, честное да. слово. Если а... бы я был полностью поглощен в свою команду, я бы в жизни не пошел ни на какой курс. Потому что у меня есть люди, у меня есть перед ними ответственность, и если я сейчас буду, ну, там, что-то где-то куда-то делать, моя команда просто разбежится. Я бы не пошел на курс. Да, Но, но даже... люди, у которых сложности с этим, именно для них, мы этот тренинг и проводим. Да, но здесь на этом курсе предусмотрено то, что вы сказали. Здесь совершенно потрясающие инструменты, которыми многие, у которых серьезные команды, у которых, как бы все в порядке идет, но не владеют. Вот я, например, не владею этими инструментами. Я безумно хочу, хочу именно научиться владеть. То есть здесь тогда получается как бы раздвоение. То есть вы сказали: с одной стороны, не идти, но с другой да. стороны, у нас нет, но с другой стороны, нас у нас нет практики конкретно того, что будет на этом курсе. А я считаю, что это безумно важно сегодня, в современном мире этими вещами владеть. Да вам придется разрываться. Я Правда, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я, я сказал со своей стороны. То есть для меня, например, очень важно, ну, еще раз говорю, смотрите, тут очень важно разделить момент. Например, есть люди, у которых уже есть команда. Все работает, все супер, надо просто интенсивнее и более углубленно работать со своими, со своими людьми. А есть люди, которые сюда пришли, то есть у них не получается они вообще не имеют опыта. Вот для этих людей мы проводим этот интенсив. То есть вы поймите, что если человек будет, например, только учиться, ему некогда будет делать бизнес. Но есть люди, которые изначально не могут делать бизнес, потому что они не знают вообще, как это делается. Они вроде приходят, что-то слушают, тра -та -та, но никто не может им ответить на вопрос, как это сделать. Этот интенсив именно для людей – которые хотят услышать ответ на вопрос, как вообще что-то работает. А если у вас уже есть люди, команда, там есть движуха, занимайтесь людьми. Это вот мой искренний совет. Правда. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Я вот всегда что отсюда, то и говорю, то есть без каких-то прикрас. Я бы не пошел. Вот я говорю вам свою позицию. У меня есть люди, и у меня перед ними обязательства. Сереж, а будет проводиться это в Зуме или где? В Зуме, потому что, ну, скажем так, в Зуме, потому что в Зуме нужно будет, мы с вами разговаривать будем, практика, я не буду в диалоге, то есть не первая неделя, да, это будет мой монолог, я буду рассказывать, рассказывать, а вторая, вторая и третья неделя я вам буду только вопросы задавать, я вам задаю вопрос, вы мне отвечаете, вы говорите, мы обсуждаем, у нас будут споры, дискуссии и так далее. А если вот много людей, как сказать, придут на этот курс, мы все уместимся в Зуме или нет? Потому что, ну, я представляю, что это очень много будем, будем по очереди. Будем по очереди. Я пока, ну, как-то так будем учиться. То есть, например, первый день там пришли 100 человек, Зум до 100 человек позволяет вмещать. Вот. Второй. Опять же, вы поймите один момент. В каждой команде постепенно, так или иначе, будет формироваться ну, какой-то лидер. Я на примере, то есть, например, мы общаемся, там 20 человек активно принимают участие в диалоге. Вы просто поймете тактику. вы поймете Там примеры очень простые мы будем разбирать. Вы потом, опять же, вы можете это делать дома. То есть вы посмотрели, как это работает, и применяете, задача применять. Вы можете у себя в командах, например, такие веры проводить. Я вам просто покажу, как это должно работать, а вы уже дальше будете у себя применять. Вот и все. То есть там все очень просто. Надо просто показать, рассказать и рассказать, с какой стороны смотреть на тот или иной вопрос, момент и так далее. Я вам на многих вещах в этом курсе… То есть смотрите, э, в чем заключается… Ошибки и почему у многих людей не получается ну, достигнуть какого-то результата. Мы совершаем иногда одну и ту же ошибку и не видим ее. Соответственно, эта ошибка просто всегда за нашими действиями, скажем так, бегает. Очень важно найти причину, то есть вот увидеть эту ошибку. Как знаете, когда пациент начинает выздоравливать? Знаете ответ на этот вопрос? Когда ему правильно поставили диагноз. То есть, пока диагноз не поставлен, пациент выздоравливать не начнет. Как только нашли вот первопричину его болезни, ее вылечить элементарно. Но ключевой момент – это диагностика. Вот, соответственно, я на этом курсе многим хочу показать ошибки, чтобы они посмотрели на свои действия и сказали, «Блин, так вот я что делал-то не так». Увидеть именно вот это неправильное действие. А потом вы его измените, и, возможно, у вас все пойдет проще и легче сразу ответил на вопрос да спасибо а зум может неограниченное количество человек слушать если слушать много. у нас опять же будет ссылка и на youtube то есть там слушать постоянно вот сейчас мы у нас в зуме там где-то 40 человек а на ю тубе 150 угу. Понятно. Ну, просто если 400 уже подписались, и если хоть по одному приведет каждый. 400 подписались, 180 пришло. Вот вам статистика. У -у -у. Это, как... это хорошо. Это да. замечательно. Это показывает то, как будет. А учиться будут вообще 70. И я тоже это прекрасно понимаю. А если 5% после всего курса это еще будут применять, это победа. То есть это, к сожалению, холодная статистика. Записываются на хайпе, «у -у -у а потом, а что делают? «А, туда, второе желание пропало, еще меньше пришло, еще меньше учатся, еще меньше применяют. Вполне. Но я надеюсь, что после этого курса у нас действительно появятся вот люди, которые очень сильно это будут применять в своем бизнесе, и он им принесет хорошие результаты. То есть это здорово, это, это, это победа. Потом еще будем проводить, еще, еще, еще, и я думаю, все-таки у нас профессионалов именно в этой сфере появится в ближайшее время много. Так, мы уже больше часа затянули по брифингу, давайте прямо еще два вопроса и заканчиваем. А где надо подписаться, Сергей? Где подписаться для этого курса? А вот прямо и в этом чате, и вот здесь, в зуме чате, там есть ссылочка на телеграм-канал. А, Слав, можешь еще разочек скинуть и там, и там? <coughs> Уже ее видно, да. спасибо. Да. да. Прямо туда, в этот телег... телеграм-канал, заходите, и в этот телеграм я буду все основные новости и ссылки на занятия скидывать. Супер, спасибо большое. Пожалуйста. Привет из Доминикани. Взаимно. Привет из Подмосковья. Так, давайте, все, последние вопросы заканчиваем. Ну что ж, нет вопросов, подытожим. Запись на этот интенсив идет до 2 июля. 2 июля все начинается. То есть 2 июля включительно еще записаться можно. После 2 июля, кто, соответственно, на занятие не пришел или еще что-то, ну, вам придется ждать следующего набора. Это первое. Второе. Если на первой неделе вы пропустите больше четырех занятий, то вы с этого интенсива тоже будете удалены. Ну, потому что вам смысла нет. Не потому что плохо, а потому что вам смысла дальше учиться, ну, бессмысленно. Вы теорию пропустите. А дальше приглашать, например, вам очень понравилось, о, все очень классно, о, все очень супер, и вы решили в тайком скидывать эту ссылочку или ссылки с YouTube, записывать все с компьютера или еще с чего-то, посмотри тем, кто в нем не учился, Это запрещается. Не потому что мы жадные, потому что не губите людей, умоляю вас. Вот просто не давайте им ошметки информации Пускай лучше он подождет до следующего набора И с первого урока, не пропуская ничего, пройдет все то же самое, что и вы Не губите людей ненужной информации Все должно быть вот правильно и так далее вот. Соответственно, будут задания, будут команды И таких потоков мы будем делать впоследствии не один Все. Давайте тогда прощаться. Всего вам доброго. Увидимся на занятиях 2 июля. И еще раз говорю, что используйте этот бесплатный курс в непосредственно в своих интересах. Приглашайте людей, кто не является участником сообщества. Вот реально вам говорю. То есть вот максимально приглашайте этот трехнедельный хороший бесплатный курс. Зовите по максимуму сюда всех, будем мучиться, ну, а дальше уже разберетесь, что с этими людьми делать. Опять же, даже если просто вот на занятиях научитесь продавать, они что-то продадут, это все тоже вам пойдет, правильно? За все. Можно пригласить, а... который, каждый, который говорит по-русски, можно пригласить. Да. да, я знаю только пока, изучаю испанский, ну, плохо получается. Не, не, кто кто нет в сообщество, можно, можно пригласить Можно, можно пригласить всех Подключен в сообщество, не подключен в сообщество Вообще ничего не знает про сообщество Всех зовите, а теперь просто представьте Он придет, вы его позовете Он три недели с нами получит информацию А потом мы ему еще скажем, друг мой А у нас в сообществе таких мероприятий Вот вот ссылочка, подключайся. Все. Так что используйте этот тренинг к себе во благо, чтобы у вас все получилось. Супер, спасибо большое. Все, давайте прощаться. Хорошего вам вечера. Пока-пока. Огромное спасибо. Пожалуйста. Спасибо, всего хорошего. До свидания.